коллеги. Меня зовут Максим Бузинов, я руководитель группы исследований РТК Solar. работаю в компании уже 6 лет и отвечаю за создание и разработку технологичных и инновационных решений. Среди них технологии машинного обучения, компьютерная лингвистика, машинное зрение, имитационное и математическое моделирование. Также я являюсь автором Модели алгоритмов, технологии анализа поведения пользователей, User Behavior Analytics или UBA, сокращенная, это международная аббревиатура. По образованию я математик, заканчивал аспирантуру Мехмата МГУ Ломоносова. И поскольку я теоретик и методолог, то сегодня я отвечаю за всю теорию. А за практику будет пояснять, как это модно говорить, мой коллега, имеющий большой опыт работы в полях на ниве информационной безопасности Виталий Петросян. В своем докладе я расскажу о трех основных принципах поведенческого анализа. Это непрерывное изменение, субъективность или относительность и многогранность. Эти принципы, известны аналитикам по всему миру и в той или иной трактовке фигурируют в научных статьях и аналитических работах. Итак, начнем с первого принципа. Это принцип, подразумевающий, что поведение — это непрерывный процесс. И этот принцип очень хорошо описывает определение, данное американским ученым психологом в 20 веке, известным Карлом Роджерсом. Он говорил, человек — это текущий процесс, а не застывшая статичная сущность. Это текущая река изменений, а не застывшая сумма характеристик. И этот красивый тезис очень хорошо себя проявляет при работе с обнаружением внутренних инсайдерских угроз и инсайдеров. Я хочу отметить, что само по себе понятие «инсайдер» и «инсайдер» Это не такой ярлык на всю жизнь, это состояние, которое зависит от времени. И какого бы инсайдера мы ни рассматривали, будь то злоумышленник, небрежный инсайдер, либо это скомпрометированный пользователь или вполне официально носящий такой статус, мы всегда обязаны держать в уме момент времени, когда мы это делаем. Приведу пример. Сотрудник устроился на работу, заполнил анкету, и служба безопасности не имеет к нему претензий. Спустя пару месяцев в компании произошли организационные изменения, и он уже имеет доступ к инсайдерской информации. Он работает с ней, он официальный инсайдер. Еще спустя полгода он сдружился с администратором системы корпоративного документа оборота, системами CRM и прекрасно знает, как она устроена. И для своего удобства настроил пересылку инсайдерской информации на свои ресурсы. Позже из его должностных обязанностей исчезла необходимость в использовании инсайдерской информации, администратор CRM уволился, и вроде бы он вернулся в исходную точку и не является инсайдером формально. Однако система CRM по каким-то причинам продолжает присылать ему инсайдерскую информацию, и что примечательно, только ему одному. И такие ситуации встречаются сплошь и рядом, это случаи жизни. Вот именно эта комбинация факторов была обнаружена аналитиком системы UBA еще до того, как сотрудники безопасности столкнулись с первым инцидентом. И как только служба безопасности столкнулась с инцидентом, связанным с утечкой, с выводом инсайдерской информации, и у них уже на руках была полная историческая ретроспектива вот этого нарушения. Еще одним важным аспектом любого процесса, а поведение это процесс, является устойчивость или неустойчивость. И мы научились ее тоже измерять. Мы заметили, что когда мы находили инсайдеров-злоумышленников, мы заметили преобладание у них устойчивого поведения, если это аккуратный или осторожный инсайдер. И напротив, если мы рассматривали инсайдеров небрежных, которые проявляют некоторую халатность, то у них наблюдалось преобладание неустойчивого поведения. В данный момент мы ведем сбор кейсов, связанных с компрометацией учетных данных и уже можем говорить о том, что наблюдается явное изменение в поведении, которое мы наблюдаем при так называемой подмене реального человека. Злоумышленнику, если он хочет осуществить компрометацию учетных данных, очень проблематично реально смоделировать поведение того или иного человека, поскольку в Каждый пользователь, у каждого пользователя, пользователя вырисовывается свой собственный характер поведения и стиль поведения. Второй принцип, о котором я расскажу, это принцип относительности. И здесь я приведу цитату известного писателя Стивена Кинга, который сказал, что когда ты один, твое странное поведение вовсе не кажется странным. Это говорит нам о том, что... Какую бы систему измерений поведения мы не придумали, и пусть она будет в реальном времени, если мы будем измерять каждого пользователя в отдельности, то никаких качественных выводов мы сделать не сможем. Представьте, я приложил датчик к пользователю, и он мне показал число плюс 16. Что мне делать с этой информацией? Интуитивно я посмотрю на второго, третьего пользователя. Второго датчик покажет минус 7, у третьего минус 300. Наверное, что-то уже качественное чувствуется, но все равно очень много неопределенности. А если я посмотрю на все окружение, на всех пользователей, которые есть в организации, и датчик покажет у всех отрицательные значения, то, соответственно, сразу же будет налицо аномалия поведения. Морали. Любая система измерений должна учитывать специфику каждого конкретного водоема. И математические методы позволяют как раз создать такую систему измерений. Такие системы измерений называются скоринговыми или взвешенными. И мы в своей практике, анализируя поведение и применяя такую систему измерений, явно заметили, что так или иначе поведение инсайдера можно отличить от поведения его коллег. Это было обнаружено при сравнительном анализе поведения инсайдера с коллегами по должности, в рамках его подразделения, с коллегами, выполняющими те же самые рабочие функции рабочие, с коллегами, которые составляют тесный круг его общения или, как мы это называем, эго-сетью сотрудника. Третий принцип это многогранность. Этот принцип диктует необходимость использовать множество точек зрения на поведение здесь я скорее такой приведу бытовой пример который наверное может быть понятен любому человеку не обязательно даже сотруднику безопасности допустим спортсмен получает травму и идет к врачу врач естественно предлагает сделать ему рентген и рентген как точка зрения ничего не показывает врач делает вывод что это наверное определенная травма несложная и назначает какое-то лечение. И спустя короткое время, совершенно случайно, спортсмен делает компьютерную томографию. И она показывает уже наличие перелома. Естественно, врач назначает уже правильный верный диагноз и правильное лечение. Тем самым наличие другой точки зрения позволяет сделать правильные выводы и принять правильные меры. На практике такой подход многогранности очень хорошо себя зарекомендовал. Измерение поведения с разных сторон, с учетом активности сотрудника, пользователя внутри корпоративной сети, взаимодействия его с внешними контактами, реакцию окружения внешнего на его поведение, взаимодействие с руководством, со своими коллегами из тесного круга общения с цепочками аномалий, которые фиксирует система UBA, с паттернами поведения, в которые он попадает. И комбинация этих факторов позволяет сделать правильные выводы, ну и, соответственно, принять адекватные, правильные меры в сторону сотрудника. Три вот этих обозначенных принципа диктуют наличие в любой современной UBA-системы три составляющих. Первое – это наличие мониторинга в реальном времени. Второе – это относительная качественная шкала измерений, которая учитывает поведение всех пользователей в компании. И, наконец, это максимальное, а желательно неограниченное число точек зрения на поведение пользователя. Мы стремимся у себя в нашей технологии UBA, реализовать все эти три требования. Мы используем при этом современные алгоритмы и вычислительные мощности. Мы разработали математическую модель поведения с использованием аппарата теории вероятности, случайных процессов и математической физики. С точки зрения алгоритмов мы используем алгоритмы машинного обучения без учителя из класса «Аномалий Detection и поиска на графах. Очень полезным является интеграция с DLP-дозор, которая дает возможность беспрепятственно использовать мощный движок контент-анализа, включая текстовые классификаторы, цифровые отпечатки, распознавание образов в изображениях с помощью сверточных нейронных сетей и другие сложные алгоритмы, которые сразу же профитом дает DLP-система и учитываются в алгоритмах UBA-технологии. Позволяет обрабатывать все эти данные, проворачивать эти механизмы, алгоритмы, хранить эти данные, база данных ClickHouse от Яндекса. Что можно сказать о преимуществах, которые должны, наверное, характеризовать любую современную UBA-систему, и они очень актуальны на сегодняшний день. Прежде всего, первое преимущество – это автономность и самообучаемость. Это преимущество позволяет учитывать специфику каждой организации, поскольку информационное поле, характер Движение информации и коммуникаций для каждой организации очень специфичен и очень разный. Второе преимущество – это минимальные затраты на установку и развертывание. Это, это даже необходимость, которая диктуется наличием большого зоопарка систем безопасности, который обычно присутствует и ложится на плечи любой службы безопасности. И третье преимущество, которое ну, уже тоже, по сути, становится стандартом, которое активно предлагается там, аналитиками Гартнера, это интеграция с DLP или CM-системами. Эта интеграция создает симбиоз двух подходов. Подхода наличия фиксированной системы правил, которые обычно есть в DLP или CM-системах, и реакции на динамические, динамичные изменения в должностных обязанностях, в бизнес-процессах каждого сотрудника и выявление аномалий характерных, которые поставляет UBA технологии. Уже, наверное, в финале своего доклада я выделю основные ценности поведенческой аналитики, которая она поставляет, ну, по сути, ежедневно. Итак, первое – это выявление уязвимостей, которые недоступны для стандартной любой традиционной DLP или CM-системы. Это, это априори, поскольку любая DLP или CM-система предполагает сколько угодно, может быть, большую, гибкую а, систему, но все-таки фиксированных правил, а, закладываемых разово или регулярно. А, а UBA-технология, она адаптивная и позволяет… А, и не требует создания какой-то сложной системы правил. Она сама триггерит аномалии на основании какого-то отклонения явного от нормы каждого сотрудника. Собственно, это является априори тем, что система UBA, нас на, каждом, на каждой инсталляции, на каждом пилоте или внедрении, выявляет то, что не смогла найти там DLP-система, какие бы сложные политики мы ни настраивали. Вторая ценность это прогнозирование и профилактика инцидентов, наличие истории и динамики поведения каждого сотрудника, так и групп сотрудников и массовых тенденций позволяет прогнозировать или предугадывать ущерб вероятный, а также оптимально планировать меры безопасности по отношению к тем или иным группам сотрудников. И третье преимущество или ценность, которая поставляется каждый день, это построение полной картины инцидента. Поскольку сотрудник безопасности работает с инцидентами каждый день, соответственно, наличие полной исторической ретроспективы каждого инцидента позволяет сосредоточить внимание действительно на важном и эффективно, и разумно тратить свое время. Правильно мы понимаем, что технология UBA в целом ищет шаблоны использования, которые указывают на необычное поведение, скажем так, или на аномальное поведение, независимо от того, речь идет о действиях хакера, инсайдера или даже выносно ПО. Все верно? То есть по всем направлениям она может построить такие шаблоны? Ну да, собственно, вот тот подход многогранности, он и позволяет нам рассматривать как и, рассматривать целый набор видов э, инсайдеров, как и злоумышленника, так и э, небрежного инсайдера, которые на самом деле чаще встречаются, э, так и скомпрометированных пользователей, в том числе и действия э, каких-то э, вредоносных entity, ну или, так скажем, субъектов, которые могут не являться живым человеком. Это за счет чего достигается? Там интеграция с DLP, CM, с чем-то еще? За счет первого принципа, за счет того, что мы в реальном времени мониторим, э, все коммуникации каждого сотрудника. И, да, естественно, что информация о характере работы, о характере работы с информационными активами, она поставляется системами, системой DLP. И, собственно, вот это вот богатство знаний, оно используется в реальном времени вот для выявления, собственно, таких угроз.